Вот тут я почти уверен, что те страдания, которые сейчас испытывает человечество, вот они связаны с тем, что человечество где-то с 19 века, а в 20 м особенности, оно точно перепутало причины и следы. Оно посчитало, что если научно-технический прогресс пошел все быстрее, быстрее, быстрее, то оно стало все цивилизованнее. Оно стало поверхностно цивилизованнее, но не сущностным. Отсюда звериная жестокость конфликтах 20 века и та жестокость, которую мы наблюдаем уже в протекающем 21-м столетии. Да, изучение истории очень в этом смысле полезно и для понимания процесса, и для самодисциплины, и самоконтроля, если только ты действительно собираешься быть человеком, а не потребителем. Причем потребление опасно безумно, Потому что в процессе потребления потребляются не только предметы и вещи люди. Потребление людей составляет суть процесса потребления. Это самое ужасное, когда человека именно потребляют до удовлетворения собственных прихотей, желаний, инстинктов, настроений.